Я хочу спеть псалом, приготовь, пожалуйста, «Ты мой Бог», «Ты мой Бог». Я планировал не этот, но вы знаете, когда мы сидим в Доме Божьем, меняются э, взгляды, меняются желания, когда мы чувствуем, что Господь хочет, чтобы мы прославили Его. Я хочу э, прославить э, имя Божье вот таким псалмом. Если вы его знаете, пойте вместе со мной. «Ты мой Бог, крепость». Моя. Вы знаете, когда моя жена сильно заболела, получила инсульт и лежала в больнице, и когда я был далеко от дома, но молился, Господь меня тоже открыл, и я просил Господи, оставь жену, чтобы она была жива и здорова. Я целый год буду по Украине ехать, свидетельствовать о Твоей силе. И Господь сделал, и я ехал, и свидетельствовал, о его силе. И вы знаете, что самое ценное? Когда она выздоровела, говорит, Толя, я говорить не могла, но в душе я слышала вот эти слова. Ты мой Бог, крепость моя, в твоих руках сила моя. И поэтому этот псалом и меня сопровождает в жизни, я всегда свидетельствую и пою об этом. Пожалуйста. Люблю мой Бог, я всей душою И с каждым новым днем хочу любить сильней Люблю тебя за то, что ты со мною и говоришь со мной Я всей душой, И с каждым новым днем хочу любить. моя, в руках твоих, сила моя, Ты мой Бог, крепость моя, в Как Твои сила моя, Ты мой Бог, крепость моя. Давайте прославим нашего Господа.